Всем привет! Для всех, кто меня еще не знает, меня зовут Виктор, и я занимаюсь птицами уже более 15 лет. И сегодня я вам покажу, как сделать кормушки из шишек. Вот такие кормушки прикольные. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу птиц, задавайте их в комментариях, не стесняйтесь. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Чтобы сделать такие кормушки, нам всего лишь понадобится желатин, вода и любой корм для птиц. У меня для попугаев. Берем желатин, разводим в стакане. Только желатина делаем в два раза больше, чем написано в рецепте. Потом засыпаем корм, добавляем туда желатин, чтобы получилась такая густая смесь. И начинаем забивать шишку. Как видите, все очень легко и просто, любой с этим справится. Просто. Получается вот такой результат, теперь нам надо их поставить в холодильник, я оставлю просто на ночь и дальше можно их развешивать. После холодильника получились вот такие вот кормушки видите с них ничего не обсыпается все прекрасно прилипло птички будут очень довольны поэтому делайте кормушки и подкармливайте птиц зимой им это особенно необходимо вы наверное уже заметили что я не первый раз делаю такие кормушки мне важно знать ваше мнение по этому поводу. Напишите, нравятся вам такие видео или нет. Ну а ссылочку на кормушки в виде сердечек я оставлю в описании под этим видео.